Привет, Киев! 30 -го! марта! Вер Вересня. Киев! 30 марта мы приедем в Киев. Будем выступать в клубе мезонины. Вроде правильно. Что по адресу улица Нижний йоркевска Вот и есть. дом есть там еще. Можете поправить там в комментариях. Да. Начнем в 19:00. Никаких ограничений по песням, возрасту и всему вообще. какое то бузовское какая-то У меня в голове мало. У нас мало батареи, вот поэтому. Супер короткое приглашение. Все, Мы вас всех очень сильно ждем Постараемся дать всю Уют и атмосферу Белорусского характера. Вот и Будет клево Мы постараемся все сделать для вас Несите с собой пожалуйста Хорошее настроение И открытую душу вот. Это самое главное и обязательно пишите в комментарии, какие хотите услышать песни, потому что мы так поняли, что для каждого города, который мы посещаем, все хотят услышать что-то свое такое вот. Поэтому напишите, что вот прям супер важно хотелось услышать реперы, кроме Olly Вот. Могу только Olly полчаса гонять туда-обратно. Вот и и что еще? И все. Будет после концерта. Короче, Можно... всех обнимаем, всегда всех целуем. Главное, все очень быстро успеть, потому что у нас поезд во сколько? Очень быстро. Очень быстро мы можем на него опоздать. Поэтому надо всех максимально быстренько обнять, поцеловать, сфотографироваться и убирать. Надеемся на ваше понимание и тепло. Да. Как-то так. И, и вот вы смотрите это видео, а мы где-то войти. Да. Прикольно. может быть уже на слонах надеюсь я не умру в перелете